Если тебе не хочется рендерить весь проект, но очень нужно просчитать только один кадр, например, это кадр с изменением скорости, спидрам, потому что если ты этого не сделаешь, у тебя он будет тормозить. Не парься, нажми Ctrl-R и просчитывай только один кадр. Не благодари. Это был быстрый совет, но видео сегодня не об этом Сегодня расскажу про кейфрейм, ключевые кадры Вообще, да, все знают про ключевые кадры, Keyframe, все ими пользуются Но я считаю, что это очень огромная тема, большущая тема, большая тема, очень большая тема с кейфреймами можно делать все. Ты можешь ключевыми кадрами анимировать титры, анимировать генераторы, анимировать какие-то эффекты, какие-то переходы кейфреймам ты можешь сделать наезд, отъезд, камеры. можешь сжать каше, раздвигать каше, сдвигать каше. На самом деле, ключевыми точками ты даже можешь сделать тот самый эффект, который стоит 40 долларов. Да, все это можно сделать без плагина и не тратя деньги Конечно, немножко запарно, но если тебе интересно, я сделаю об этом отдельное видео Уже не на пару минут, а побольше для начала немного теории, что такое кейфрейм или ключевая точка и как ее поставить Кейфрейм это точка на твоей таймлинии, конкретно на отрезке аудио или видеодорожки Которую ты ставишь для начала или конца движения, эффекта или какого-то перехода Обычно на отрезке между кейфреймами что-то до да происходит, какое-то движение, какое-то изменение Это может быть все то, что я перечислил выше Так погнали! Анимируем титры при помощи кейфрейма Смотри, как можно сделать титры как у одного худого и очень известного блогера. Пусть здесь я хочу поместить титр. Что-то пишем. Александр Владивосток. Помещаем титр вот сюда. Выбираем. Название тоново делаем его побольше, делаем его немножко почернее, и еще, по-моему, он использует outline, например, такой, а у нас так не получится, лучше они будут пускай белый, outline будет черный, делаем обводку побольше, например, так, и обычно титр у него выезжает так быстро таким звуком. Делается это следующим образом. Для удобства сделаем наш экран поменьше, не настолько меньше, лучше настолько. Ставим скиммер в начало титра. Для того, чтобы мониторить наши ключевые точки, открываем наш титр. Здесь мы будем видеть отображение наших ключевых точек. Это очень удобно, пользуюсь этим. Нажимаем вот сюда для того, чтобы трансформировать наш титр и отодвигаем его за пределы кадра. Ставим ключевую точку. Ключевую точку можно поставить либо здесь, либо мы можно ее поставить вот в этом разделе. Я, если честно, самоучка, не знаю, как называются все эти разделы. Либо можно поставить ее вот здесь в позишине. И еще заодно в скейле. Итак, ставим нашу ключевую точку. Сразу же видим, что образовалась такие две точки у нас в титре. Передвигаем скиммер на количество кадров, которое нам нужно. И вытягиваем титр вот сюда. Дальше передвигаем скиммер на то количество кадров, которое мы хотим, чтобы у нас оно засветилось. Например, да, сколько-то секунд. Открываем. Трансформ ставим еще одну ключевую точку, задвигаем, жмем дом, жмем fit, смотрим, что получилось. вокруг, а вокруг и вершин. И с... Вот это была анимация дидров. Просто, просто. Согласен. Кто-то уже умел. Если ты умел, листай, смотри тайм-код Или не смотри тайм-код, смотри весь ролик целиком Потом смотри тайм-код Сейчас показываю вообще супер-секретную фичу Например, что если я хочу, чтобы э, титр у меня вылетел Как-то интересно пролетел вот так Полетел сюда и уехал куда-нибудь сюда, показываю, ставится скиммер в начало, ставится ключевая точка, сдвигается на нужное нам количество кадров и ставим, вот здесь сейчас очень важно, ставим наш титр в конечную точку, куда он в конце приземлится, Окей. нажимаем down, смотрим, вот так пролетает у нас титр, но мы хотим добиться другого результата, видишь что вот эту красную полоску, не знаю как она называется правильно, подносишь курсор сюда, зажимаешь клавишу option. Появляется вот такая точка, то есть еще одна ключевая точка. Смотри, ты можешь ее как бы поднять, какую-то сделать волну. Можешь добавить точку еще вот здесь и сделать такой же изгиб, амплитуду. Можешь добавить здесь. И очень важно, видишь, вот эта полосочка, ты можешь изменить дугу наклона. И на самом деле с этим можно делать очень много всяких разных штук. Нажимаем down, fit, смотрим, что получилось. Во, вот так пролетает у нас титр Но, как бы, ну, с титром, кажется, да, это довольно глупо Но что если у нас есть какой-нибудь интересный объект? Тающая тарелка Все, вот тарелка у нас уже вылетает Далее с титрами можно сделать какой-нибудь Motion Cinematic Scale Up Tile, как в кино Показываю, как это делается Ставим скеймер в начало, выбираем скейл, ставим ключевой кадр здесь. Вот эти точки обозначают, что на всех этих позициях можно поставить ключевую точку keyframe. Поставили ключевую точку, немного сдвинули и увеличили скейл. Так, ну в общем, здесь понятно, да? Э, увеличивается. О, да? Генераторы. Анимирую генератор. Можно сделать вот такой отъезд, на который поместишь какой-то титр. Или сделать какую-то всплывающую плашку. Покажу, как это делается. выбираем генератор. Здесь пишем Custom. Нас интересует Custom. Q. Скинуть его сюда. Нажимаем Transform. Убираем генератор в самую левую часть. Я сейчас хочу, чтобы говорящий человек вместе с генератором сдвигался вправо. И на генераторе появлялась, например, какая-то информация. Не очень удачно, потому что у нас человек сидит в крайнем левом углу. Лучше это делать, когда у тебя человек помещен э, строго посередине. Ставим скиммер в начало, ставим ключевую точку, отсчитываем 5 кадров, сдвигаемся, например, э, вот настолько, раздвигаем генератор, видим наши ключевые точки, теперь раздвигаем вот этого паренька, Ctrl-V, жмем, ставим скиммер в начало, ставим ключевую точку здесь. И теперь, чтобы нам количество кадров не отчитывать, мы просто сдвигаем скиммер. Э, в аккурат на вторую ключевую точку на генераторе. Двигая за ключевую точку, ты видишь, что изменяются цифры, это количество кадров. Э, теперь переходим к мужику, ставим скиммер на начало движения генератора, выбираем мужика, ставим ключевую точку, передвигаем скиммер на вторую ключевую точку генератора, передвинули и сдвигаем нашего мужика ровно на по краю этого генератора. Нажимаем down, проверяем, что получилось. Вот он такой что-то рассказывает, рассказывает Раз, сдвинулась. Сюда же можно поместить какую-то информацию, выберем любой тайтл. Вот такая фишка, которую можно сделать при помощи, при помощи ключевых точек. Третья фишка, анимируем кроп. При помощи кейфреймов можно сделать такое вот каше. Ставим скиммер в начало, там где мы хотим, чтобы у нас появилось, начало опускаться каше. То же самое, ставим ключевые точки. Ставим ключевые точки на Tab и батон сдвигаем на нужное количество кадров и опускаем наше Real Cinematic Look Cache смотрим что получается и вот тачка уже движется как в кино четвертое wow. применение ключевых точек это анимация opacity opacity можно сделать двумя способами нажимаем Ctrl V, то чтобы развернуть вот здесь есть такая вот штучка такая стрелочка вниз, нажимаем ее и видим настройку opacity, можно либо потянуть Вправо вот этот бегунок, еще также фейд можно сделать, нажав ключевую точку, поставив, нажимаем option, нажимаем ключевую точку здесь и здесь, и левую часть опускаем, таким образом мы тоже можем добиться опасти, если честно, у меня такое ощущение, что вот такой способ фейда, он более плавный что ли, ну, то есть ты можешь его настроить как тебе нужно. Можешь поставить здесь посередине, да, ключевую точку и опустить, у тебя будет выход из тени вот такой, то есть еще плавнее. Опасити может нам пригодиться также, если мы хотим использовать какой-то эффект. Выбираем какой-нибудь кадр, например, где парень пьет шампанское на фоне Каракского вулкана. Гаусим блюр, скидываем его сюда. Скиммер на начало кадра, выбираем наш Gauss, amount на 0. Ставим ключевую точку, передвигаем скиммер. И ставим имаунт на 100%. Плавно заблюрить, да? Это может пригодиться, если ты, например, хочешь использовать какой-то текст. Хоп. И на нам уже видно лучше. Ну, так делают, по крайней мере. И так сойдем. Пятый. Мой любимый пункт, при помощи ключевых точек можно притречить какой-то объект к какому-то объекту. Например, это также может быть какой-то текст, да? Допустим, хотим притречить название его инстаграма. Переходим в начало кадра, где он у нас только поднимает шампанское. Ставим титр сюда же. Ставим скиммер в начало, выбираем ключевую точку. Все будет делаться при помощи вот этой кнопки transform. И кадры за кадром начинаем смещать наш текст. Фрейм by frame, как говорится. Нам уже не нужно э, дожимать ключевую точку, не нужно постоянно нажать сюда наверх, мы просто смещаем клавишей вправо. Ух, кропотливая работа, как бы, ну, такая, на, на терпежку чисто, смотрим, что получилось, ставим скиммер начала. Ну, довольно колхозно, но и как бы этого можно добиться результата, если потратить на это чуть-чуть побольше времени, чем сейчас и я потратил. Шестое и последнее применение ключевых точек. Это мое любимое и самое частое использование ключевых точек. Движение камеры мы можем делать скейл. Наезд плавный какой-то отъезд. Я очень люблю применять плавный отъезд. Тем более, если кадр снят в 4К, как, например, этот, да, мы можем сделать очень плавный и интересный отъезд. Ставим скиммер в начало. Делаем скейл, например, на 120%. Смещаем кадр немножко влево. Ставим ключевую точку. Сдвигаем скиммер вправо и меняем наш скейл, и заодно, и позишн. Вот что получилось. Отъезд камеры, да? То есть есть какое-то движение кадров. Не очень такой интересный пример. Можно добиться очень хороших результатов при этом. Показываю просто специфику, как это работает. Ну, естественно, для тех, кто не знает. Я надеюсь, тебе было интересно и полезно. Пиши в комментариях, если тебе пригодился мой урок. Если ты знал уже про ключевые точки, что ты знал, как ими работать, то напиши, как ты используешь ключевые точки в своем монтаже. Я думаю, что всем будет интересно, и мне самому интересно. А на этом все. С тобой прощаюсь. Пока!